друзья, с вами на связи Денис Залевский, являюсь старшим куратором рой-клуба по Сибирскому округу. И вот смотрите, это не единичный случай, то есть опять появился у меня двойничок, вот с этим вот ником. Вчера, значит, Валентина Тухватулина, вот эта женщина, отправила ему в одну сторону там 60 тысяч рублей, якобы он продавал ЮМИ. То есть, видим, что она мне звонила в 2.40, да, то есть, как бы, ну, в 2.52, то есть, я в это время спал. Она до меня не дозвонилась, и, в общем-то, я выяснил из ее переписки, вот, то есть, она мне пишет, да, сегодня там уже обратились, нашли меня настоящего, что, оказывается, с ним она переписывается уже давно, и, соответственно, уже около месяца она с ним ведет переписку, друзья, вот. Смотрите, я перехожу по его никнейму. У него написано тут старший куратор Рой-клуба по Сибирскому округу, да? Денис Залевский, Юми плюс Рой. Это фейк, друзья. То есть, это фейк, который скопировал мою фотографию, да? То есть, написал это описание и разводит людей на бабки, кидает. Соответственно, я уже подал его в Антиска. Написал, что чтобы его заблокировали, и, соответственно, у него появится пометочка «Скам» после того, как это будет сделано в «Антискаме». Так, сейчас мы, может, найдем. Вот, в «Антискаме» я написал, Ну, еще не прочитали. То есть, видим, что и до этого был другой, да? Если мы сейчас вот по нему нажмем, а, ну вот, все, он удалился. То есть, с тем я проводил работу, вот еще один был. Этот не удалился. Видите, стоит пометочка SCAM. То есть, соответственно, э -э, будьте внимательны. То есть, видим, да, внимание, на этот аккаунт много жаловались в связи с мошенничеством. Будьте осторожны, особенно если у вас попросят денег. Это от телеграмма, тут пометка стоит. И пометка SCAM. Все, вот если вы такое видите, все это сразу понятно. Но вот этого я подал, его еще не... Ну, как бы, пометку SCAM ему еще не поставили. Соответственно, друзья, смотрите, всегда всегда просите, чтобы с вами выходили там на аудио, на видеосвязь. Никогда не доверяйте, просто в переписке отправляйте, не отправляйте деньги. Потому что так у вас и получится, что деньги отправлены в один конец. Тем более на сайте Рой Клуба есть раздел Кураторы. Нажимаем Кураторы и ищем. То есть на сайте Ройклуба выложен список кураторов да, с э, контактными данными, с настоящими, не с фейковыми. Сейчас найду себя. Сейчас найдем. Так, вот, видим Денис Залевский. И э, видим здесь мой логин Telegram, мой номер телефона, то есть можно на телефон позвонить проверить, какой номер телефона привязан, да, то есть, Денис Залевский, да, вот он мой логин, Telegram, никнейм, ну, имя пользователя. И, соответственно, видим, да, что несоответствие идет, так. вот, вообще, то есть, у него даже он не запарился, он тут добавил еще даже несколько букв, и если мы нажмем на него, мы увидим, что у него даже телефона тут нет, Телефона даже нет. Соответственно, если мы нажмем на мой телеграм, да, то есть, ну там настройки нажмем, вот, изменить профиль. Видим, у меня номер телефона прописан. Вот этот вот, да, который здесь же на сайте указан. И имя пользователя мое. Это не единичный случай других кураторов также подделывают. Друзья, поэтому будьте всегда внимательны, будьте осмотрительны. Нет, почему вы так легко расстаетесь со своими деньгами? Да вы проверьте несколько раз, что это на самом деле тот человек, с кем вы связываетесь, прежде чем отправлять деньги. И вообще есть у нас сиген, на котором можно покупать монеты безопасно, на P2P. Тут то есть, прошла информация, да, что я продаю монеты по 70 рублей якобы. И все. То есть вот этот вот мошенник, да, как бы и... Сработала, скажем так, жадность, да, а купить подешевле монет. Вот результат этой жадности или, ну, может быть, не жадности, может быть, какой-то экономии и так далее. Ну, результат таков, что 60 тысяч рублей ушли в пользу вот этого вот мошенника. Поэтому, друзья, будьте осмотрительны, проверяйте по нескольку раз вообще, с кем вы общаетесь. Прежде чем отправить деньги. Зачем вы так легко расстаетесь со своими деньгами? Все на связи.